Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас короткое обучающее видео Как проходить а, турникет Быстро проходить, не застревать а, При выходе с электрички Вот это у нас билет Вот это у нас турникет Обычно как мы делаем Переворачиваем а, Билет штрих-кодом да, И а, по всему а, пространству Долго и мучительно вводим билетом и пытаемся дождаться зеленого огонька. Вот. Но мы его не дождемся. Почему? Потому что здесь, здесь есть такое маленькое такое окошечко. Маленькое окошечко для штрих-кода. Вот у нас билет. Вот у нас штрих-код. Она обычного внизу. Здесь находится штрих-код. Вот, можем его посмотреть крупным планом. Вот штрих-код. Еще раз показываем турникет. Современный наш турникет. А, по последнему слову техники оборудованный. И а, таким образом, здесь у нас вот здесь у нас окошечко находится. И а, посмотрим короткое видео. Короткое видео посмотрим. Вот, штрих, вот переворачиваем штрих-кодом в это окошечко. Раз. Загорается зеленый огонечек. И мы проходим. Вот, так просто. А, еще раз даже посмотрим. А, вот у нас билет. Штрих-код. Переворачиваем. Допустим, так или по-другому. Главное, что в это окошечко мы штрихкодом попадаем. Загорается зеленый. И мы проходим. И третий раз посмотрим, вот билет, вот штрих-код, штрих-кодом в окошечко, наверху оно у нас, вот оно у нас, зелененький, и мы проходим. Вот. Всем спасибо. Еще раз посмотрим на билет, посмотрим на турникет, здесь у нас окошечко, и посмотрим на штрих-код. Вот штрих-код внизу вот всем спасибо до новых встреч